Вы знаете, такая, такая ситуация, когда и Кадыров знает, что это его, которого он прислал, и я знаю, что это его, которому он прислал. Мы с ним оба знаем правду, и от этого вот эта актерская игра Кадырова, она, остается, она становится еще более смешной. Итак, нас 5800, нам можно уже приступать к обсуждению наших основных тем. Как вы знаете, прошлый мой эфир, в четверг, мне решили составить компанию Кадыров и его компания, они тоже проводили эфир одновременно со мной. Это был Инстаграм эфир, по-моему, несколько сессий они сделали там, потому что в Инстаграме эфир ограничен одним часом, и, по-моему, они сделали два или три, может быть, эфира, точно я не знаю. И, в общем, в этом эфире было... Ну, Немало, так скажем, интересного. И я хочу показать вам один момент, на который нам стоит обратить внимание. Давайте посмотрим. Работал в медицине, да он. Я работал с опытным профессором и медицинских наук, то да. С ним проводил операции, с ним да, проводил лечение. Я кандидат экономических наук, то да. он. Мою работу было написано не просто. Я закончил самые лучшие вузы до У меня десятки государственных наград. У меня десятки, десятки наград до общественных. Это очень важное видео для нашей молодежи. Вы должны обратить свое пристальное внимание на этот момент. Когда мы с вами занимались ерундой? покупали себе телефоны, сидели в интернете, работали, пытались построить карьеру. Кадыров в это время не тратил время зря. Он набирался знаний, он учился, он практиковался с врачами, он лечил людей, он учился в институтах, университетах, получал ученые степени. То есть человек посвятил себя образованию, и поэтому наша молодежь должна с него взять пример. Вместо того, чтобы заниматься какой-то ерундой, сидеть в социальных сетях, переписываться и, или работать там, и строить карьеры, занимайтесь самообразованием. Поступайте э, в учебные заведения, получайте научные степени. Возьмите пример с Кадырова. Кадыров говорит, что он окончил э, лучшие вузы э, мира. И я сначала усомнился в этих словах, так как я-то знаю, что Кадыров э, купил диплом... Уфы, что я говорю купил, учился в Махачкалинском филиале Института бизнеса и права. В Гудармесе был у нас такой, потом он переехал в Грозный, тоже у нас там появился. И я когда зашел в это образовательное учреждение, я увидел на доске почета висели фотографии Кадырова, Даудова, Делимханова, как выпускников, как лучших выпускников этого вуза. И зная это, я подумал, но ну, это ведь не, не лучший вуз этого мира. Но потом я посмотрел топ-5 лучших вузов мира, и э, действительно, там значатся Оксфорд, Гарвард, Стэнфорд, Мачкалинский инст... филиал Института бизнеса и права и э, Хасавюртовская школа вышивания имени Патимат Гаджиевой. Это была минутка юмора по-ургански. Uh, в общем, uh, с этого нужно брать пример, я очень благодарен Кадырову за то, что он осветил нам этот момент, но uh, было в этом эфире у Кадырова, было и то, с чем я не согласен, не соглашусь, здесь вынужден буду оспорить. Uh, давайте посмотрим о том, что говорит Кадыров про своих киллеров uh, в Европе. Короче, Сацнахбу, в общем, блогеры, не знаю, как их назвать, провокаторы, которые, чтобы видимо, для получения политического убежища говорят, что вы присылаете в Европу, в разные европейские страны своих киллеров, убийц, универсальных солдат. Короче, страшные вещи, скандал, паника, нытье, юпасаура, хакешка. Вот Чтобы, как бы вы прокомментировали слухи о том, что вы присылаете в Европу киллеров? Будете галы, киллер, будет не с молотками, но который, да, он бьют по голове, да, он. И потом этот человек, да, он на второй день выступает, да, он. Соцседя, да, он. Вот такие они, да, он, чтобы получить там копейку, там, на содержание они пишут, да, он. Всякую чушь ерунду, да, он. Ну, вот они совершали здесь преступление в Российской Федерации за это а, а, они уголовно наказуемые люди вот чтобы их не выдвор выдворяли оттуда да, они это, это все бас не придумают да. если я где-то что-то делал бы то давно там не закончил да. не что они есть да, вот, что они есть о чем они говорят и после этого да он спасибо вам большое да, как ты им затыкаешь роты, да. Вот. Это, я от этого получаю удовольствие. Да. И народ да, больше понимает о, правоте, о правильности нашем направлении, про их продажных да, выступлениях да, по сторону. Поэтому нет у нас таких людей, которые в Европе да, специально отправлены убивать там, или резать, там, или бить по голове молотком. Да. Таких людей у нас нет. Да. Здесь я с Кадыровым вынужден не согласиться, потому что наличие кадыровских киллеров в Европе это уже установленный факт и есть люди даже объявленные в международный розыск. Например, Леча Богатырев. Он объявлен в международный розыск за убийство бывшего соратника Кадырова Умара Исраилова в Вене, в австрийской столице. Этот человек сейчас работает в МВД, Кадыровском МВД, как вы видите, этот кадр был запечатлен в 2011 году. Он по сегодняшний день работает, его у нас в республике больше знают по кличке Би, его называют. Это один из приближенных людей к Кадырову, один, член его команды. И это непосредственный исполнитель убийства Турпола Исраилова. Тот человек, который нажимал на курок, спускал курок и непосредственно убил э, Умара Исраилова. Э, как вы знаете, трое его сообщников были задержаны полицией Австрии. Один из них получил срок пожизненного заключения. Двое были осуждены, по-моему, на 19 и на, на 16, кажется, лет. Ну, получили длительные сроки тюремного заключения. Вот. Это один момент, этот человек находится в международном розыске. Второй кадыровский киллер это э, Мамадиев Осман, человек, который приехал, втерся в доверие к э, Эмрану Алиеву, более известному в интернете по э, прозвищу Мансур Старый. Пожил у него неделю, затем э, убил его э, с помощью ножа. 120 с лишним ножевых ранений нанес Мансуру Старому. И вот теперь еще один кадыровский киллер. Это Руслан Мамаев, который пришел ко мне с молотком для того, чтобы меня убить. Но так уж получилось, что этим же молотком мне удалось его обезвредить, нанести ему нормальный такой вред его здоровью, и передать его полиции. И сейчас этот человек находится в полиции, в отличие от тех двух киллеров, которые благополучно вернулись в Чечню и сейчас очень комфортно себя там чувствуют. Киллер, приехавший ко мне, находится сейчас в руках у шведских властей, шведских правоохранителей. И они, я надеюсь, разберутся в том, чей он все-таки киллер, кто его прислал, каковы были его контакты, кто ему помогал. И все, что связано с этим преступлением, я думаю, это все будет выяснено. И скоро, когда он предстанет перед судом, мы узнаем о всех этих подробностях этого преступления. И я думаю, что не совсем красиво по отношению к своему киллеру, когда, когда Кадыров в захлеб смеется, говоря о том, что он пришел с молотком убить меня. Я думаю, что молоток он выбирал не по собственному, желанию скорее всего этот молоток был выбран а, кадыровыми кадыровцами они дали ему всю, все эти инструкции чем меня убить как меня убить и поэтому не совсем красиво когда кадыров захлеб начинает смеяться над а, своим же киллером которому сейчас я уверен не просто он сидит в одиночной камере за стеной каменной а, я думаю, что это не совсем ему будет не совсем приятно узнать, что Кадыров с него смеется. Ну и, конечно, мне тоже смешно за этим наблюдать. Вы знаете, такая, такая ситуация, когда и Кадыров знает, что это его киллер, которого он прислал меня убить, и я знаю, что это его киллер, которого он прислал, чтобы меня убить. Мы с ним оба знаем правду, и от этого вот эта актерская игра Кадырова